Привет, ух, у меня проблема. Какая? Так вот, я хочу нафармить себе золото, но каждый раз у меня не получается. Что же мне делать? О, я знаю, как тебе помочь. Давайте покажу, как построить фармилку. О, давай. Встаем на шарнир и ставим в себя два блока масла. Мау, спасибо, пойду поформлюсь.